друзья всем привет сегодня вот решила нарисовать такой красивый нашла сюжет и прям захотелось мне его написать <coughs> будем работать акрилом так как пишем мы в основном картины на холстах до да, маслом маслом а акрил в принципе не хуже материал для картин поэтому мы с вами напишем акрилом такую замечательную девушку Такой вот там, референс тоже в описании под видео оставлю но на дальнем плане да там виден смерч ну я не знаю, посмотрим как смерч или просто красивое какое-то небо такое напишем и соответственно ну это пока у меня сейчас в планах в задумках вы то уже оригинал будете видеть, да, как бы внизу я прикреплю но пока у меня вот в планах вначале я не хочу выписывать там каждую травинку, каждую волосинку. То есть что-то такое смело, свежо. Так вот в планах написать. То есть посмотрим, как получится. Ну и давайте наметим основные какие-то детали. Я буду намечать угольным карандашиком, чтобы вам было видно размечу что для начала линию горизонта вот если нам поделить холст пополам ну где он тут приблизительно вот это да половина ну, примерно так слегка то горизонт у нас будет ниже то есть большая часть будет занимать вот это красивое небо вот где-то так да там он не особо ровный это у нас не море линия горизонта да там то есть деревья цветы там оно может немного так <coughs> волнисто расти а, дальше а сама девушка у нас мы видим что она у нас смещена а, в правый край и смотрите нам нужно ну, давайте тоже разделим пополам пополам по вертикали да, чтобы понимать где у нас примерно вот эта девушка то есть если присмотреться на оригинал у нас еще а, видна такая ну, не особо заметно но она там есть что-то типа вытопанной, вытоптанной э, тропинки такая темно-зеленая трава вот она где-то где-то вот здесь вот так вот будет идти то есть там не особо так ее заметно но она как бы немножко есть тоже наверное покажем так схематически я подчеркала показала да что тут у нас будут какие-то темные участки мы это немножко сделаем и если присмотреться она как бы да не посередине вот это вот темная трава ну, то есть как бы ориентиры ищем всегда когда рисуем какие-то ориентиры э, относительно что чего находится то есть вот эта вот тропинка она как раз таки протоптана вот прям сразу за серединой то есть вот если подчеркнуть середину да она сразу вот здесь а девушка э, край ее платье, да, которое уходит, оно прямо вот с этой тропинкой, то есть она получается у нас где-то вот здесь будет находиться, здесь еще будет платье, вот рука, да, ее идти, то есть она у нас всю вот эту часть будет занимать, размах ее вот этой юбки, то есть будет вот эту всю часть занимать, но соответственно сам корпус ее тела будет смещен вот сюда, чтобы было место для юбки этой. И вот, значит, смотрим, на картине там, да, на оригинале, она у нас почти упирается прям вверх. Ну, давайте ее чуть-чуть приземлим немножко, опустим чуть ниже. Вот здесь пускай будет макушечка, чтобы она прям совсем, если тем более будете в раму ставить, да, там плюс еще какое-то расстояние рама захватит, да, чтобы она у нас прям в раму потом не упиралась. Кто, если будет в раму картину вешать. Так, намечаем вертикаль корпусу ее тела там дальше юбка, то есть туда уходит куда-то да? то есть она у нас почти вниз уходит, но тут цветами перекрыто здесь вот будут так вот цветы, цветы, цветы, какие-то тут маки, травинки, что-то такое и вот посмотрите талия ее, если посмотреть от линии горизонта и до макушечки от линии горизонта до макушечки если поделить вот это расстояние пополам, то талия у нас находится, ну, где-то, ну, вот если вот наполовину приблизительно наметили, то где-то чуть выше, вот так вот где-то она будет у нас, под вот таким наклоном, небольшой наклон, то есть она идет, у нее движение, есть небольшой наклон. Соответственно, под тем же наклоном мы намечаем плечи. Плечи у нас будут... Вот если это поделить, ну, приблизительно пополам, вот это расстояние, тут волосы, венок там будет, да, вот примерно на этом расстоянии будут плечи, то есть вот эту часть, да, поделили от талии до макушки пополам, вот где-то здесь. Дальше, плечи, естественно, немного у нас шире, чем талия, да, если, как бы, ну, она у нас стройненькая, худенькая, и намечаю здесь вот тоже сильно от центральной линии в стороны не уходите, чтобы она у нас стройная стройная была, а не помпушка. намечаем такой вот поясок, да у нас будет. здесь вот мы видим будет плечика, там плечика не будет, там волоска будет, рука закрыта. дальше самая широкая часть попка, да наша. она у нас где-то будет примерно в районе линии горизонта. То есть, ну, вот так вот наметим. Это будет вот бедра как раз-таки самая выпирающая часть. Вот так. С этой стороны, если у нас платье она идет вот ровно, да, оно вот тут не держит, ну, так, спускаем свободным движением. Вот так вот платье у нас, да, свисает. То с этой стороны... А саму эту фигуру подчеркивает только лишь вот теневая складка. То есть ну, мы ее тоже наметим. Она у нас как у нас здесь идет вот так. Вот, да, здесь чуть преломляется. И пошла вот туда куда то Здесь тоже складка. То есть вот эти теневые складки, они нам показывают, что девушка стройная у нас, такая прям изящная. Здесь от вот этого поясочка от талии пойдет здесь она будет видите небольшая такая линия смотрите по линии центральной где примерно да, вот. и ну, как-то примерно вот так вот я ее вы подниму чуть-чуть сюда пойдет уже как бы ну вот она разлетается. Опять-таки, не до края холста. То есть там оставляем чуть-чуть. Так, дальше. Здесь у нас вот так пойдет свисать она. Как-то вот так. Дальше тут тоже что-то там немножко будет видно. Так я смотрю на работу. Вот как-то так пойдет здесь тоже будет а, складка такая вот, здесь, и вот отсюда тоже такая теневая будет складка, здесь будут вот эти вот там полосочки на платье, здесь они пойдут вот так, здесь вот так, то есть преломление ткани. Ну, примерно наметили, да, вот эту юбку, дальше, Наметим а, голову. То есть здесь вот у нас будет такой венок. Вот тут такие. Ну, прям можно такие, какие-то типа цветочки нарисовать. Тут волосики будут видны у нее. А, волосы, значит, у нее пойдут вот так сюда. Доходят до талии. Пока так тоже схематично все это намечают. То есть потом мы это все будем краской прорабатывать здесь пойдут они вот так вот на плечо и здесь рука вот она выходит то есть вот да линию мы наметили но плеча мы не видим здесь волосы на плечо идут и вот так вот можно сначала вот так сделать просто черточку раз и черточку два то есть показать наметить где у нас рука будет вот эта часть видим длиннее здесь покороче локоток вот а здесь такой можно как квадратик наметить это у нас собственно будет э, кулачок вот она держит да также и здесь наметим вот здесь у нас рука локоть доходит примерно до поясочка до поясочка и здесь немножко уходит в сторону и кисть руки у нас вот на вот этой широкой части. Вот тут кисть руки у нее. Добавляем. Верхняя часть руки у нас потолще. Здесь чуть-чуть потоньше. То есть здесь будет в руке у нее корзинка. Так, корзинка. Значит, здесь вот так будет корзинка. Тоже она так под наклоном. Вот тут ручечки. Тут тоже тут какие-то. У нее будут крупные маки в корзинке. Ну, вот что-то, что-то такое. Приблизительно наметили вот, сюда полосок. Ну, вот так вот и теперь начинаем в принципе работать краской, этого достаточно Итак, я выдавила себе красочки на палитру. Буду вот так показывать, потому что неудобно. Акрил белила, титановые, черная, голубая АФЦ, зеленая ФЦ, и красные немножко пока. Пока вот эти краски. Потому что там в небе я вижу и бирюзовый цвет. Вот как раз голубая АФЦ, зеленая ФЦ. Мы сделаем бирюзовый. Так, смачиваю слегка кисть водичку кисть, кстати, вот такая вот у меня синтетика, попробую ее, она такая, видите, вот, ну, мягкая, прям хорошо гнется. Смешиваю, беру белила, так видно, не видно, сейчас посмотрим. Белила, зеленая фц, голубая фц зелененькой ну, такой бирюзовый цвет нужно сделать ну, что-то такое вот и приглушить его немножко черным сделать поспокойнее вот таким оттеночком я начну закрывать так вот у нас линия горизонта да здесь я вот так видите он бирюзовенький но такой спокойный свободными такими носочками прям вот красочку набираю можно добавить где-то больше черный и хочется сделать все- таки не такую мрачную немножко повеселее все-таки работу поэтому буду делать оттеночки немножко поярче все-таки не совсем но буду стараться дальше добавляю больше белил в этот же оттенок добавляю просто больше белил и выше поднимаюсь посветлее вот так вот захожу в один в предыдущий цвет да как бы и вот красочки прям хорошенечко набираю вот так вот то что есть Прям на краске. Ой, на кисточке довольно-таки много краски. Все вот эти вот облачка там потом мы прорисуем. Кисть держу далеко. То есть не держите как ручку вот так вот. Кисть держим подальше от края. Вернее, от основания что-то. Сегодня заговариваю. Делаю, добавляю еще больше белого, черного. Такой более серый оттенок сюда вот ухожу. Здесь его, сюда его. Но он тоже, видите, в кисточке есть. И вот эти голубоватые оттенки. То есть сильно я их не вымешиваю. Не надо их до однородной массы вымешивать. То есть вот то что выходит с кисточки все это так пускай будет прям белилок захватила грязной кисточкой здесь у нас справа от нее небо посветлее вот взяла прям чистая белила ведь еще светлее получилось и такими вот мазочками разнообразными. Я заполняю. Вот здесь тоже светлый кусочек у нее там. Так примерно обхожу платье там все это. Ну как бы не принципиально, да, акрил у нас хорошенечко сохнет быстро, поэтому он даст нам возможность поработать. То есть довольно-таки скоро, до да, высохнет Так, дальше продолжаю вот здесь. Опять этим же темноватым оттеночком. Так, вот здесь. Обхожу венок, чуть-чуть закрываю его, потому что, ну, лучше я потом выпущу, да, какие-то цветочки, все это она фон на небо вот так вот захожу в голубой вытягиваю его на предыдущий этот серенький оттенок то есть чтобы они такие вот не перемешивались были разнообразные так вот здесь немножко у нас тоже видно небо Вот здесь светлый участок. Беру белилки и вмешиваю. Пока на ну, вот этот вот сам смерч, я не знаю, стоит его рисовать или нет. Ну, сейчас посмотрим. Можно просто какие-то красивые облака такие тоже темные, суровые нарисовать. Тоже, в принципе, будет красиво. Вот видите, тут такая граница, да, была очень сильная. Вот я ее разбиваю, вот так вот, захватываю. Голубой в серый веду, серый в голубой. То есть, что ну, такое вот, мазочки, масса-масса прям мазочков было интересная. И не жалейте краску, конечно, не тоненьким прям слоем пишите, а так, чтобы все-таки было поинтереснее. Итак, беру черный. Давайте сейчас те облака сделаем пока не самый сильный такой черный вот да, но... ну, сюда же добавляю <coughs> вот такой вот как темно-серый темно-серый и вот э, где я вижу да вот у нас если этот смерч рисовать то он в принципе вот здесь где-то начинается да идет вот сюда вот так вот под наклоном и пошел закручиваться такими вот штучками вот сюда пойдет вот сюда вот это облако вот так вот как ну, как вот он крутится вот так да не спиралью а как вот. так ну давайте теперь накрутим его вот беру черный этот прям вот кисточку наверное знаете что сделаю Сейчас я ее протру вот так вот. Вот. И то, что вот нанесла, я вот так вот, вот так вот а, прям раскручу, сделаю такое дымчатое состояние. Вот так вот как-нибудь. Можно даже пальчиком где-то. Вот так вот. Даже наверное пальчиком я его и нарисую, друзья. Набираю на пальчик немножко краски и вот так вот буду создавать такие вот накручивающими такими движениями, чтобы дымчатое такое состояние было. Так, сам смерч. Давайте вот отсюда его поведем, да. Отсюда и он у нас вот сюда уходит такое прям черно-черно. вот сюда так прям пальчиком добавила черного вот прям черный но ну, опять таки вот он смешивается с белилами на холсте так здесь у нас он вот так вот пойдет а здесь здесь здесь здесь вот это вот так к девушке пойдет вот тут вот будет такой вот так протерла пальчик сухим уже в принципе предыдущий слой у меня вот он как бы ну не такой прям подвижный уже более так попробую кисточкой Ложмя ее положить. В чем-то акрил хорош, конечно, а в чем-то и тяжеловато, им, конечно, работать. Но все равно работы получаются такие вот интересные. Акрил мне нравится. Так, вот здесь вот он у нас отсюда выходит, но опять-таки он у нас такой вот смазанный нет четкости добавлю цвета неба чтобы его смягчить так опять серенький и пальчиком вот так вот накручиваем его Здесь вот он к низу прям такими вот, как вот как облака, да, мы рисуем, вот шапки облаков, вот что-то типа этого, прям такие вот, низ, так, будем показать, чтобы не закрывать камеру, вот так вот, прям вот такими вот волнами, вот такими. Вот сюда вот как-то он идет. Интересно. Вот что-то такое, да. Вот здесь еще я вижу потемнее. Вот этот кусочек. Прям вот, но ну, если запланировали, да, делать работу. То есть ну, такую живую, да. То есть не особо выписанную девушку эту, все эти травинки, цветочки. То есть этого нужно, значит, придерживаться изначально. Вот. То есть про что я говорю, про то, что как бы все должно быть тогда ну, в таком вот мотиве. Так, я добавила, сделала светло-серенький. И вот здесь... Тоже какие-то такие вот облака вот так вот идут. То есть, значит, вся она изначально нужно придерживаться того, что у вас не будет вот этой вот выписанности нигде. Прям вот нигде. Потому что, знаете, это будет смотреться не совсем хорошо, когда у вас там трава, цветы, все прям... Лепесточек от лепесточка отделить можно, да? А наоборот, там девушка просто какими-то широкими мазками, силуэтно написано. Ну, это как-то будет ерунда какая-то. Вот накручиваю еще где-то тут чего-то. Вот здесь как-то да вот он уходит. Вот ну, прям краешком кисточки просто круговыми движениями кручу-кручу, тут что-то накручиваю. Вот сюда потемнее добавлю, возьму темные серый Так, взяла и протерла чуть-чуть, чтобы краски мало было на кисточке. То есть, понимаете, да, о чем я? То есть, нужно изначально то есть, тогда все делать такое вот не особо понятное, как бы такое вот размазню такую как бы наносим. Так, беру этой же кисточкой, не промывала грязненькой кисточкой. Вот здесь добавлю чистое белила взяла. Вот тут около девушки светло. Еще беру белилки. Тут такое небо у нее посветлее немножко. Тут прям такой белый участок. Вот здесь посветлее. Видите, особо я там не целюсь. Просто как бы ставлю такие вот здесь светлее. Ну и, соответственно, не полностью все это перекрываю. Создаю такую вот атмосферку. Вот здесь кусочек неба посветлее. То есть уже между этими всеми темными облаками можно где-то поиграть, добавить более таких вот <coughs>, интересных окошек посветлее. Также вот я возьму капельку капельку красного смешаю с белым. Прям вот он белый, но немножко розовит. Вот здесь вот я даже немножко вот, взяла. Ну это можно кисточку протереть и чуть-чуть как бы сухой кисточкой подтереть, где-то здесь вот а, виднеются такие более розоватые какие-то моменты где еще можно вот здесь под облаками под, под темными красноватых добавить вот здесь там этого нет вот, честно но я хочу кто, кто мне этого запретит сделать да никто мы художники если я считаю, что это будет красиво живописно, да, то почему бы не добавить давайте сюда тоже вот такого красноватого, розоватого красным сложно назвать, да Он у нас в разбеле такой весь прям вот сюда пускай вот здесь пускай только красноватый около нее пускай тут у нас маки будут нормально смотреться рядом с красными маками вот что-то такое, да, как бы, меня в принципе, уже устраивает. Ну, вот еще вот здесь светлости какую-то добавлю. И я так вот прокручиваю, так протру я теперь и смягчу. Все это делаем. Так, возьму черную, вот тут почернее. Так Вот прям повытираю, повытираю кисточку. Вот как лодочки рисую, вот такие вот облака вот здесь. А здесь в обратную сторону нужно вот так. Как бы волна вот так идет, да и лодочка. это так как бы ассоциации как бы да волна и лобочка так вот здесь вот так вот сюда пошло вот здесь где-то видите остается светло серый где-то Где-то более темный. И, то есть вот так вот мы ну, работаем, накручиваем. Так, красочки мало. Тут перетянила беру белила И вот так вот высветлила ну то есть создали такое вот очень очень интересное небо так друзья мои теперь <coughs> я возьму возьму желтенький так желтенький желтенький желтенький я не приготовила так желтый средний возьму желтый средний немножко и также его капельку-капельку смешаю с белилами. То есть я сделаю такой вот разбеленный-разбеленный желтый. И вот здесь есть такие красивые облака. Красивые-красивые. Довольно-таки теплые. И вот такие вот подсвеченные. Там, видимо, где-то солнышко на них попадает. И они там светятся. И также вот здесь, около нее, тоже такие вот желтоватые моменты. Светлые присутствуют в небо То есть с небом нужно поработать, конечно, уделить ему время, потому как все остальное... Будет уже, да, девушка на фон неба будет рисоваться. То есть уже, когда захотим потом поправлять небо, это уже будет, конечно, не то. Так, ну и вот здесь там тоже есть что-то, но оно уже менее такое заметное, но немножко есть, поэтому немножко я так и покажу. Такие вот яркие вот здесь в основном будут даю какую-нибудь красивую форму вот здесь даже переборщила добавлю вот этой вот синевым ой зеленый много ничего пускай позеленит немножко опять беру желтенький с белилками и вот создам такие вот шапочки, чтобы были некоторые более такой, прям, конкретно читались. Ну, вот что-то такое. Какие-то такие облачка. Так, а вот здесь, вот здесь как-то вот так прям идет движение, ну вот так сделали. Все на этом я, наверное, оставлю наше небо, где все-таки поработать. Так, видите, все как бы на ходу. Вот здесь вот добавлю в этой черноте немножко окошек светлого, где. Вот так вот раз. И сухой кисточкой уже так вот как под разотру, что ли. Вот так. Пускай будет так. Такое прям суровое, мрачное небо. Так, дальше. На линии горизонта я там вижу какой-то дальний план. Довольно-таки темный. Я возьму черный, вот я возьму зеленую ФЦ с черным. Мне нужно получить такой темно-темно-зеленый. И вот я вижу, там вот где-то а, вот здесь что-то... Так, добавлю сюда чуть-чуть белил, потому что он у меня недальним планом получается. Вот что-то такое здесь, типа деревьев присутствует. Вот так вот я сделаю красивые какие-нибудь макушечки. Вот так вот потыкаю, потыкаю. Вот здесь, с этого края такой высокий кустик. И вот здесь тоже выглядывает из-за платья. Там немножко такое что-то... Такими вот детальками не пренебрегайте, потому что бы ну, делайте их. Они усложняют работу делают ее более интересную так немножко белил набрала и протерла кисточку то есть сняла лишнее белил чтобы сильно не выбелить но ну и увести вот это вот все на дальний план подсвечиваю ну разбеливаю вернее в основном макушки потому как помним да деревья у нас даже хоть они и где-то там далеко они у нас все-таки ну, там толще этих деревьев, и они в глубине потемнее, чем э, макушки. Вот. А здесь вот по линии горизонта там тоже есть, но они такие прям вообще маленькой-маленькой какой-то полосой. Ну вот так можно показать, знаете, так, какие-то что-то намеки на то, что что-то там повыше, что-то пониже, какие-то там растительность чего-то есть. Вот так вот. Где-то совсем прям тонкой линией провести по границе. Где-то прям показать, что там что-то повыше да, растет. Так, там у нас уже все перекрыто. Вот так вот. Ну, такое разбеленное, не сильно четкое. Вот прям наметила, а потом беру белилки и прям этой же кисточкой особо ее не, ну, я ее не, приму... не промывала, ей же работаю. Вот. Ну вот такой вот какой-то там ну, линия горизонта показали, наметили. Дальше я себе добавлю <coughs> на палитру а, так, добавлю умбру натуральную, дальше сейчас будем делать вот это вот поле траву так веридоновую зеленую так и где-то я тут приготовила себе оливковую оливковую сейчас секундочку вот она меня Оливковая вот такой вообще красивый, такой классный цвет, травяной. Вот и добавила. Омбра натуральная, виредонная и там оливковая. Так, кисточку промоем. И теперь наметим наше поле. Так. Буду заполнять, беру так, чтобы мне взять. У меня, вот я возьму оливковую, смотрите, где-то вот так, где-то вот так. И ну, здесь вот это вот так будет тоже вот это темное. А здесь более светлые оттенки. Ну, не считая вот этой вот тропинки этой. Значит, я возьму оливкову, чтобы она не сильно была, как бы такая прям. Зелененькая я добавлю в ней, umbra, в нее умбра натуральную, но тоже сильно не вымешиваю, чтобы мазок он был, видите, и зеленоватый и коричневатый одновременно, и вот я заполняю так к горизонту, да, подхожу умбра зелененькая, чуть-чуть вот. на линию горизонта захожу, тут вот сюда захожу смело там на это платье на корзинку все это потом сверху прорисуется маки тоже в корзинке мы еще не знаем где они у нас как будут да поэтому поэтому поэтому вертикальными мазочками то есть мы уже этим мазком чтобы нам не вырисовывать не пытаться там каждую травинку да так эту запомнили где у нас темнота так, так, так, это вот у нас тут корзинка платья. Даже можно где-то добавлять желтенького, почему бы нет. Но вертикальными мазочками, ребята, чтобы потом не мучаться, и не показывать какие-то прям-то травинки. И вот таким вот быстрым движением вот я добавляю то коричневого, то более такой оливковый оттенок. Вот, беру, видите, так вот смело. Раз-раз-раз все это помешало. Ну, как бы помешало. И довольно-таки густенько все это дело я выкладываю. где-то больше коричневый вид, где-то больше зеленит, ну как в полях, да, трава на там, всякая разная сухая есть, и более такая вот свеженькая, то есть что-то типа импрессионизма у нас сейчас с вами происходит. так здесь у нас как у нас платье идет вот да? так да так так так заполняем и с вот этой стороны здесь у нас немножко есть вот такого вот более светлого Четкую границу вот здесь не делайте, потому как у нас там трава. Да, это же не вода, которая ровная, там трава, оно и должно быть немножко такое неровное, какие-то травинки выше, какие-то ниже. Так, теперь в этот цвет я то есть буду смешивать опять коричневую и оливковую, но ну, попробую, попробую сейчас сюда виридонки добавить, как это что у меня получится ну вот да в принципе темнее темнее вот то есть нам не надо чтобы она прям сильно отличалась темнее но все таки была темнее так оливковая коричневая и виредонка вот так вот и опять таки видите я этими темными мазочками я захожу в наши предыдущие светлые эти предыдущие, которые светлые, я опять-таки в темные тяну, чтобы ну что-то типа плавного перехода было. Вот где-то можно их внедрять более светлые сюда, чтобы как-то не было такой прям конкретной четкой границы разделения светлого и темного. Так где-то прям вот здесь в уголочек беру чистую вередонку но ну, тут уже краска как бы присутствует да и поэтому как более бы такие темные вот можно такими же таким же цветом э, где-то немножко помигать э, и вот там вот в светлых участках немножко совсем чуть-чуть и э, вот это вот наша кстати как раз таки тропинка это так она у нас идет куда вот где-то под смерть, да чуть я ее потеряла вот я ее вот так вот намечу то есть она вот здесь вот пойдет и вот здесь то есть такая как бы подвыпа вытоптанная а, трава немножко примятая как бы в тени возьму коричневый добавлю капельку, капельку, прям капельку вот этот темно-зеленый ну вот в этот замес беру немножечко, немножечко черный чтобы такая ну, еще даже чуть-чуть пробуйте всегда на холсте, как вот оно смотрится потому что э, на палитре это одно а, уже на работе это совсем по-другому смотрится. Вот так. И кое-где их перебиваем более светлыми. Обязательно. Вот так, чтобы такой конкретики не было. Так, и теперь вот этот кусочек тоже закрываем. Заходим на платье. Потом платьем опять на праву, на эту зайдем. Вот. И наоборот. То есть как бы акрил он позволяет вот так вот туда-сюда с собой играть. Как бы мягкий переход. Мы этот берем оливковый с умбры. Опять вереду, новую беру чистую. Ну, кисточка не чистая, она светлая. Вот так вот. И мазочки, видите, у меня не чисто, прям идеально вертикальные, то есть как трава растет, то есть. Показываем. Поле показываем. Да? В этот наш замес немножко добавляю белил. Вот прям беру белил. И в этот а, зеленый добавляю белил. И к линии горизонта. Там у нас более светлые травы более разбеленные и такие вот менее четкие вот потому как это даль чем дальше тем у нас предметы меньше мы видим там, размеры их меньше и собственно мазочки травы этой короче делаем чем ближе к нам приближаемся тем уже постепенно, постепенно их делаем покрупнее. И вот смотрите, по мере того, как заканчивается краска на кисточке, она и заканчивается, и смешивается уже с вот этими оттенками, да, получается как бы постепенно от светлого трава у нас приходит более к контрастному, такому яркому, насыщенному цвету зеленому. Также вот здесь можно каких-то светлых где-то, чтобы подчеркнуть, что у нас вот эта вытоптанная трава, да, она более темная, темнить мы ее больше не будем, мы просто рядом с ней проложим более какие-то мазочки, более светлые. Где-то в ней тоже может быть светлые попадаться, но в целом должны вот эти вот тропинки читаться вот я возьму веридонку прям вот несколько мазочков там так так вот чуть-чуть добавлю подчеркну эту темноту прям буквально немножко так и вот этот разбеленный Оливковый сюда немножко внедрю, чтобы была такая масса-масса мазочка -масса в интересная, сложная так красивее смотрится. Вот уже заканчивается краска на кисточке, то есть уже пишу остатками практически. Так вот, что там выделяется с ними. Ну вот, вот, наверное, на этом пока с травой закончим, пускай немножко подсыхает. Сейчас я кисточку промываю и э, сделаю цвет, наверное, нашей корзинки. Беру э, белилки, беру камеру, цепляю постоянно, извините, Белилки и умбру. И вот делают цвет такой вот он. Красивый, разбеленный. И намечаю такими вот смелыми мазочками нашу корзинку. Так, здесь ну, у нас как там она ну, уносит. Вот так. Вот так наклон сюда сюда, тут вот донышко ее, вот так, да, так, и, ну, ручки не знаю, что это, их сейчас показывать? Ну, намечу, чтобы не забыть, не запутаться, где-то они вот здесь у меня будут. То есть, видите, я не выцеливаюсь какую-то ровную, прям идеальную не делаю. Так, здесь вот так вот оно еще пойдет. Как-то так. Так, дальше добавляю еще больше коричневого в этот белый. То есть, более темный оттенок. И сделаю ну, вот эти вот как узор плетения корзинки и здесь так, такими вот короткими мазочками показываю плетение корзинки У нас наш вот так вот идет что-то смотрю не то так и вот черненькие вот тут внизу донышко корзинки прям такое темное кисточку не промывала а прям вот этим с коричневым с белилами захватываю черный и вот донышко у нас здесь Так, теперь я кисточку промыла. И давайте поработаем немножко с нашей девочкой, да? Итак, итак, волосики. Я возьму черный, смешаю с этой умброй натуральной. То есть я хочу, чтобы она у меня была девочка темненькая, но не черная. То есть вот такой вот цвет получается. Так, я там показываю, видно вам вот такой вот тоже сильно не вымешиваю значит вот тут у нас да будет немножко волосок видно это потом дальше мы перекроем маками можно чуть больше потом маками просто зайти на волосики так вот здесь у нас На плечо здесь пойдут волоски. Где-то более коричневый тоже, да, у нее там может же как-то свет где-то больше падает на волосики, где-то меньше. Ну вот пока так наметили то есть тоже сильно да не выписываем ее дальше берем красный цвет наверное я возьму э, пока чистый красный возьму так. здесь вот около ков Талию эту показываем, где-то там может быть между волос, вот так даже красный виднется. Поясок. Пока таким мазочком просто намечаю поясок, потом буду все это дело оттенять, где-то высветлять, где-то наоборот темнее делать, да? И прям вот такими хорошими, добротными мазочками я выкладываю. Но, друзья, но по направлению вот этих складок, то есть как они у нас идут, так мазочки и наносим. Довольно-таки простые, видите, движения. То есть ничего... Красный у меня такой какой-то хоть и много накладываю, но видно уголек сквозь него. Так, вот здесь у нас, да, спускается вот так вот. Пускай оно чуть-чуть вот так волнисто спускается. Мы не, не собираемся здесь делать, да, какую-то прям очень уж правильную живопись. Так, чем я добавлю красного, чем свободнее у нас написано, да, тем оно прикольно смотрится живенько, так интересно. То есть живописно, да, мы не сидим, вот это не кропим над каждым каким-то мазочком. Так, здесь у нас вот так вот идет пускается платочка наша. Так. Прямо чистым красным беру и наношу. Довольно таки густенько. Там у нас ему в траву куда-то уходит. Что-то вот и зеленый виднеется, а, наверное, полупрозрачный. Я нигде не вижу квадратика. Очень похоже, видите, да? Видно уголек сквозь него. Да и зеленый тоже. Ничего страшного. Это не беда. Так, сделали, закрыли. И пока вот кисточка в чистом красном, давайте сделаем маки. Ну, как мы будем делать? Естественно, мы не будем их выписывать, да? Делать нам больше нечего. Ну, вот так вот мы поставим, разнообразными, вот так вот прям попримакивая. Вот где-то даже черный с волос зацепился. Очень даже хорошо, потому как нам не надо, да, какое-то что-то прям очень такое однотонное, однородное. То есть делаем ей какой-нибудь такой прикольный, красивый букет. Пушистый такой. Даже вот можно прям, видите, каплю такую набрала, прям цветы сделать, и вот так вот, объемно. А, чем классно писать вот такие вот, именно вот, объемно выкладывать. То есть, а, вот эта вот пастозность краски, она сама по себе дает уже, когда высыхает, а, тень сама от себя отбрасывает, то есть, ну, вот эта вот пастозность, да, и классно смотрится вот. а если бы мы писали я этой же кисточкой вот залезла в черный и вот здесь чуть-чуть покажу вот так поясок а если бы мы писали гладенько да вот так вот аккуратненько как-то нам бы пришлось ну все вот эти тень свет все это прорисовывать ну то есть дополнительная работа скажем так а когда мы постовно выкладываем уже эффект получается сам. Так, подчеркиваем ее фигуру складками. Так, значит у нас вот здесь да, такая вот будет теневая. Я этой же кисточкой просто в краешек черной залезла, то есть подпачкала красным, можно так сказать. Вот здесь складочка, вот она подчеркивает ее фигурку сюда, где у нас там еще складка, вот здесь такая, да складочка на платье вот здесь тоже идет складочка здесь так вот так и вот эта часть вот пока не высохла она у нас вот я прям этой же кисточкой красной грязная беру в черный окунаю и вот тут у меня прям вот так я вижу там прям темная темная вот эта вот складка и вот преломление и там вот более темный красный если недостаточно можно еще взять черненького то есть ну, затемнять тут. красный уже делать темнее вот но направление вот этих вот ее как они на юбке там ну, так, такой материал да как бы как его сказать, волнистый что ли так, дальше я беру белилок чуть-чуть добавляю в красный и вот кое-где так что возьму я, наверное, чистые белилки по чуть-чуть буду брать и какие-то места, моментики вот так вот под высветлю так вот здесь по талии обязательно по формам ее вот так вот то есть задаем такое вот движение. Тоже я не собираюсь там вырисовывать все эти ее вот эти вот. Складки какие-то на платье. Беру пастозно красный. Прямо вот. Выложу сюда, сюда. Где-то вот здесь. Тут, видите, видно, как начиналась. Да, кисточка? Начало и вот. Беру, добавляю красный чтобы резкой этой границы не было вот так как-нибудь интересно и туда оно у нас уходит прям вниз даже вот так можно больше растворить его как бы там в зелени здесь более четко, а там уже где-то, где-то там, оно прям вниз-вниз-вниз идет, и мы еще сверху перекроем травинками. Так. Теперь вот это, что у меня тут осталось красный на кисточке, я убираю, возьму желтый, возьму белил, вот получается такой вот телесный оттенок. Можно в принципе взять, если у кого есть, вот такой вот, он прям так и называется, телесная. Можно ее взять и, к примеру, добавить капельку красного, если очень такой он получается, как сказать, неестественный, да, можно добавить чуть-чуть туда коричневого, да, подуспокоить более такой натуральный. Ну вот у нее на оригинале очень такое знаете какая-то неестественная вот цвета такого поэтому я не хочу такую я вот буду так сейчас пока так вот у нас локоток и пошла ручка вот сюда тоже видите сильно я ее прям не вырисовываю эту руку и вот здесь тут может где-то сквозь волосы до да, цвет кожи виднеться так вот здесь рука и вот сюда она у нас пойдет держит платье здесь вот кулачок еще добавляю себе этого цвета тоже кулачок я сильно не буду прорисовывать так здесь вот у нее будет кисть руки вот она тут держит корзинку ну тоже как-нибудь так намечу как бы, чтобы это было понятно что она ее держит но не буду прям сюда досконально прорисовывать так, каким-нибудь более чем-нибудь темным оттеняю. Так, дальше возьму коричневатого, добавлю вот это вот, захватилось черным, который сюда. Оттеняем вот эту часть, да, она у нас тут в тени. Локоток там, вот здесь, вот здесь рука в тени. Туда. и тут тоже может быть вот дальше кисточку сейчас промаю возьму в этот наш цвет так вот высветлю его белилок добавлю подсвечу чуть-чуть плечико белилок посветлее сделаю вот здесь посветлее какие-то блики кисточка у меня не особо, конечно, удачная но вот здесь какие-то блики покажем, да усложним нашу живопись Так промываю кисточку. Сейчас тоже я вижу, можно наметить в принципе и маки, которые у нас здесь в корзинке. Вот, ну сделаю какой-нибудь вот так вот прям. Покручу, покручу, прям кисточкой. Так, еще красного добавлю. Сейчас вот у меня грязновато с красным, тут с черным намешанный на палитре был вот я вот туда же <coughs> добавила еще красного сюда пускай пойдет прям выкладываю краску вот здесь какой-то так и вот здесь виднеется тоже там какой-то цветок. Пускай они выходят сюда на корзинку, как бы свисают. Ничего страшного. Так, поясок более пастозно. Дальше под пояском тенюшечка там будет. Так. Сюда. Так. Прям вот возьму, прям хочу платье сделать более, знаете, такое вот объемное, прям выложу такими, чтобы прям полосами была покраска объемная, чтобы было, как я вам говорила, да, преломление потом, вот, когда будет свет попадать, и вот эта объемность краски она будет давать свой вот этот шарм. Мне хочется так прям вот выкладываю. Но выкладываю опять-таки вот по направлению, как вот она его держит, да. Теневые эти складочки все полностью не перекрываем. Ну, чтобы они у нас как бы подчеркивали, на да. Вот здесь я черный захватываю, подчеркну фигурку. Внизу платье у нас потемнее. Вот что беру. Теперь беру красный. И потемнее его книзу, соответственно. Ну, как бы рассуждам. Да почему дам темнее? Да потому что оно в траве там. Нет там такого света. И вот я набираю, да, немножко и вмешиваю его в красный. Так, дальше возьму даже коричневатого. Вот сюда он вот добавлю. Вот эти вот полосы. Потом красный, чтобы вот эту такую конкретику прям темную смягчить. Тут такая складка темная. Вот такие вот. показали уже видно, да, что там какая-то складочка. Дальше, дальше. Поработаем еще с нашим винком Так, в этот красный я добавлю белого. Вот я добавляю, получается такой вот светлый красный. И вот кое-где я прям вот так вот в перемешку стен вот так вот как-то прокручиваю, ну, как вот цветок мака, да, он там какие-то лепестки на свет попадают, то есть делаем объем. Ну, то есть, и понятно, что мы ничего там не выцеливаемся, мы такое вот что-то показали. И вот набираю черный где-то у маков уже там серединки до да, черные есть. Вот немножко кое-где можно показать. Также и здесь тоже там просто легкими мазочками. Вот так вот. Дали какие-то серединки, показали. Ну и на маке, которая у нас в принципе в букете в картинке то есть тоже розоватых таких вот оттенков кое-где подбросим вот буквально просто такими вот несложными мазочками так промываю кисточку хорошенечко и возьму сейчас кисточку такой у меня это вот такая вот щетинка на видите веерная жиденькая жиденькая такая и сейчас я хочу поработать с травинками я возьму вот этот оливковый наш сюда добавлю желтого белилок Блилок сейчас добавлю себе еще так. Блинки. и возьму еще такой красивый цвет у есть, называется желто-зеленая светлая. Вот такая. Ну это в тюбике такая, кажется, покажу, как она выглядит на самом деле вот она видите вот такая вот желто-зелененький светленький прям довольно-таки приятненький цвет вот сюда я его замешаю в наш вот этот желтый зеленый тут оливковый все в куче и я подчеркиваю здесь вот так вот поделаю, поделаю, прям легонечко-легонечко в разные стороны, дам понять, что у нас там есть вот эти травинки в разных направлениях, начиная сверху в основном, да? То есть не полностью перекрывая предыдущие оттенки. И помним, да, дальше у нас как бы они такие более коротенькие мазочки. Ближе к нам уже делаем более такие вот подлиннее, покрупнее. Захожу на платье. Так, теперь беру веридонку. Этой же кисточкой, вот я набрала веридоновой, ее нанесу. Тропинку вот эту вот вытоптанный. Ой раз не попался пускай пускай. значит ему тут судьба будет. так вот здесь в углу красный с зеленым кстати не переживайте он классно сочетается так Можно также вот так боком ставить какие-то. Добавляем. Вот можно не просто вот так вот да, ставить кисточку, а вот так боком и получится уже такие вот более отдельные какие-то веточки травинки я взяла более светлого ну, то есть вот так вот чередуя я заполняю то есть создаю такой вот травы травы Вот здесь ее перекрывают светлых нанесла взяла чистую веридоновую вот так вот нанесла перекрываем платье все это ее и темнее. В добавлю чуть-чуть черный. Вот эту вот тропиночку. Тем более вот этот желто-зеленый. Прям почти чистый. В чистом виде. Немножко. там покороче. Так, ну с травой, наверное, достаточно, да? Я так думаю, кисточку я промываю. Добавлю еще красного. Так, давайте. Сейчас Это единственное, что хочу, я хочу сделать вот еще красным. Вот здесь добавлю. Этой кисточкой веерной вот вот. руку эту перекрыть маков вот так. Так теперь я ее мою от красного сейчас я хочу поработать с ее волосами. Для этого я возьму белила, и вот то, что у меня тут умбра осталось, вот видно, да? этой умбры чуть-чуть туда черного вот такой серовато-коричневый оттенок получился и вот я сейчас здесь чуть-чуть дам намек то что у нее там волосики да и вот здесь немножко вот поведу как-нибудь ну эти ее кудрявенько так волнисто пускай она у нас будет кудрявенькая девочка вот сюда как-нибудь выпустить прятки волос И вот тут вот даже возьму чуть-чуть больше черный вот так вот сюда потемнее никогда не рисуйте волосы Лайнером, ну или линером, да, как кто его называет. Вот вообще забудьте за него. Для волос лучше использовать вот что-то такое вот, типа веерное, ну вот такое вот жиденькое именно. И неважно, чем вы рисуете, маслом или акрилом, вообще без разницы. Вот не берите лайнера, все, будет ощущение. Видите, что ваша девочка месяц минимум голову не мыла. Вот такое будет ощущение. Если вы каждую ворсинку будете прорисовывать отдельно. Так, и более светлым где-то бликанем. белил больше добавила. Даже что-то больше, но мало. Еще больше возьму. Так. Вот где-нибудь вот здесь вот так вот здесь немножко на красное, да, чтобы видно было. Вот сюда чуть-чуть. Ну, как-нибудь вот так. Да? Пускай. Ну, тут на макушечке нужно немножко так вот здесь можно вот так прятку выкинуть как будто ветер до да, гроза же там какая-то потемнее вот так пускай она у меня будет с такой прической дальше теперь нам нужно сделать маки вот здесь вот поле маков для этого я возьму Белилый красный. Сделаю такой розоватый оттенок. Ну, вот. Такой вот, приглушенный, да. И вот на дальнем плане у нас там бедные такие прям вот ставим точечки, точечки. Где-то точечки, где-то вот прям полосочкой. Прям такие вот. Даже можно сделать сбоку где-то совсем прям очень бледно-красный. И показать там немножко вдалеке мы видим их немножко если посмотреть на работу то они у нас где то начинаются вот на уровне корзинки вот здесь уже а там так чуть-чуть но они же там есть да вот еле-еле касаясь я вот так вот ставлю какие-то мазочки вот. немножко немножко показали даже можно туда капельку таких вот белесых. Немножечко моментов. Вот. А сюда ближе даже вот возьму, захвачу немножко черного этот красный подпачкаю, чтобы он розовый был приглушенный, такой вот спокойный розовый то есть у нас должна быть девушка, да, как бы яркая. Так, и вот уголочком кисточки я сейчас буду вот как бы вытирая, вот так создавать. Поставлю таких вот розоватых пятнышек. Ну, создавать что-то типа ну, похожее на цветы. То есть здесь вот какие-то где-то более Добавляю красный, черный. Но тоже не яркий красный, а такой вот он. Грязно-розовый, темный. Вот так. Назовем так. Вот. вот. Тут цветы. Еще более темных. То есть разные. Носим. Мазочки. Вот здесь. Где-то попадаются вот списочки, видите, сильно не вымешиваю, где-то прям, вот она у меня, видите, и красный, и грязный, и белый, и розовый, все там вместе. И вот оно, я кручу ей, и отпечатываются разные мазочки. Более темно-красных, вот здесь на платье у нее прям хорошенько так вот выходит цветы на платье соответственно мы ярко красные не делаем чтобы их было видно да какой-то вот отдельно выходит так черный красный потемнее вот сюда к низу картину делаем цветы все темнее чтобы у нас Ну, как бы акцент вот сюда да подал на девушку они а на края картины там наоборот приглушаем делаем такие как бы даем да да там есть маки но они у нас там такие не особо заметные но меняем оттенки все таки вот видите тут стайка такая прям какая цветы примерно одного оттенка да вот я беру мазочки ставлю где-то разбиваю более светлые ставлю более красноватые ну, вот что-то такое создали до да, поле маков промываю кисточку между ними кое-где есть какие-то белые цветочки. Вот я прям беру белилки. Ну, насколько они у меня тут на палитре чистые. Вот прям лишнюю красочку снимаю. И между ними кое-где немножко-немножко так вот видны какие-то белые тоже цветочки. Тоже вот я так быстро-быстро-быстро натыкиваю между ними там какие-то такие белесости немножко есть вот тут тут вот так чуть-чуть достаточно много не надо в основном это у нас тут маковое все-таки поле так теперь возьму вот этот мой желто зелененький прям в чистом виде и вот где у меня здесь вот есть отдельные да такие маки вот к ним поведу такие что-то типа стебельков более светлых но меняем направление чтобы у нас как бы трава да, в разных направлениях росла все достаточно этого достаточно теперь оливковая свиридоновый можно вот тут на платье создать какие-то даже вот оливковая, свередоновая. ну вот на кисточке чтоб разные мазочки были листики типа маковые листики такие может там не только зумаки да растут какие-то и колоски там что-то там всякая всячина растет вередоновой книзу. Ну, в основном как бы вот так как тут на платье прям видно такие колоски тоже можно какие-то показать. Частично где-то заходя на вот эти пятнышки розовые. И естественно так, как это у нас маки у них есть серединки, да, черные. Вот я набираю черный уголочком кисточки и вот кое где я так вот аккуратненько так по этим пятнышкам где-то снизу пятнышек, где-то в серединке. То есть, ну как там маки могут повернуты, да, быть. Не все же они одинаково у нас там, к примеру, на нас смотрят, да? Ниже, по-разному. Вот прям немножко краски на краешке. Прям вот кисточки испачканы. И вот так я не, с... не создаю там какие-то прям конкретные точечки, серединки. Просто ставлю такие небольшие мазочки. Но не перечерните, конечно, тоже, чтобы не на всех подряд а так чтобы общее ощущение цветов было я вот возьму сейчас желтый с белилками прям такой светленький вот сделаю желтый с белилками так и еще таких оттенков добавлю траву что-то хочется прям желтенького такого более таких каких-нибудь колосков можно вот так вот прям потыкать не проводить а вот именно ну, тычочками поставить тоже будет красиво каких-то имитация колосистых соцветий травинок каких также темный какой-нибудь зеленый вот тут я смотрю сейчас так возьму фатс с черной вот тут верну нашу дорожечку вот опять-таки где-то там между цветов она там кое где Ну это даже не дорожечка, просто да, как бы примятая. Это у меня фоцешка зеленая с черным. Затемняю уголок картины. Вот этот тоже. Низу тут потемнее делаю полностью красный не перекрываю как видите, то есть должно быть ощущение, что она у нас там в куче травы стоит, платье там у нас куда-то дальше, да, уходит ну, легонечко, легонечко вот так вот вот здесь очень светло сделала то есть видите акрилом как бы в принципе дает такие возможности исправлять поправлять промываю ну вот хочется мне еще немножко белилки желтый можно если там, к примеру, очень хочется поработать еще с небом. Промыла. Дальше с красненьким веерной кисточкой видите, уже эффект совсем другой, да, получается где-то, к примеру, подуспокоить какие-то моменты где-то наоборот движение этим облакам вот этим, да здесь сбоку такие вот Мне задать чуть-чуть вот так поиграть какие-то добавить интересности здесь смягчить немножко темные желтоватые кисточки вот там на палитре захватила ну вот что-то такое у нас друзья мои получилось интересная работа так я вот возьму единственную еще вот таких вот светлых желтых добавлю на платье цветочков ну вот этих вот каких-то точечек вот то что у меня осталось какие-то грязо ну, такие подпачканные белила нечистые с желтеньким либо с красненьким такими прокручивающими движениями вот так вот добавляю и давайте хочется мне, там нет этого конечно, но мне хочется и в корзинку пускай она у нас соберет букет такой, не только маки, но и что-нибудь такое там более интересное так теперь мы вот забыли я забыла такая интересная деталька есть я возьму вередонку с моим желто-зеленым вот здесь у нее есть вот это вот ну, зелень зелень ä, цветов вот так вот добавлю где-то чистые берегуночки. Ну, то есть это же букет, правильно? Там же и стебли этих маков тоже есть. Так, и чистым красным вот здесь какие-то мелкие цветочки у нее из букета выходят. Так, возьму фцскую зеленую и более темных добавлю вот так направление вот они куда-то с букета вот так выходит сзади у нее так и также <coughs> фцсске я добавлю вот здесь тоже в букете каких-то листочков фцшка а потом еще и более светлых то есть тем самым мы как бы и разделили вот это пятно красное да это я фц добавляю еще разделяем тем самым как бы цветочек от цветочка и усложняем, интересней. Опять желто-зеленое, белое. Так, так. Ну, вот что-то такое. Так, около корзинки я вот тут вот чуть-чуть вот этот розовый уберу. Для чего понимаете если не понимаете как бы подскажу чтобы видите, вот я сейчас убрала вот эти розовые и у меня корзинка стала более четко видно а так как бы сливались полевые это чуть-чуть примазываю дальний план он немножко остается но не становятся такие более мелкие цветочки, вот они когда подсохли, уже когда можно это в принципе сделать. Так, зеленая ФЦ с моей вот этой вот желто-зеленой, забыла название. Ну, то есть это уже такое вот уже начинаю я, по-моему, э перебарщивать. <с> то есть прорабатывать, добавлять. Достаточно, наверное, да? А то как-то уже много. И вот у меня осталась красная красочка. Я ее как бы ну, выбрасывать жалко. Я ее, наверное, пущу на платье. Добавлю еще объема. Ну, как бы не буду закрывать все вот эти вот, а, вот теневые, да? И вот где-то почетче сделаю вот здесь в траве, чтобы она у меня было между травинками видно. Вот так сюда. То есть просто я, вот у меня краска есть, я ее хочу пустить на это платье. Так. На поясок еще добавлю. кисточку протерла тени такие черные не могут быть да поэтому я чуть-чуть сверху приложила смотрите еще что хотелось бы сказать вот видите вот э, платье у меня да она не прям ровно вот я отправила да вот он мазочек такой рваный остался пускай так остается то есть не заморачивайтесь никогда не пытайтесь сделать под как под линейку, да, там как-то идеально. Это я почему говорю, это у меня такая раньше болезнь была. Идеально вывести каждый этот самый края, все, прям ну, ты что, не дай бог, у меня там будет неровно. Вот не знаю почему. У меня такая проблема была. Если у вас такое же, то помните. Что я вам говорила, что это делать не надо. Ну вот и все, красочка у меня закончилась. То есть вот осталась голубая ФЦ. То есть смотрите, видите, можно голубой ФЦ брать совсем чуть-чуть, если вот ну, экономить, да. Этой тоже вот осталось. То красная добавляла даже несколько раз. То есть много ушло красная. Ну, вот такая работа, друзья мои, получилась. Мне нравится, как я хотела. Вот так вот живенько. То есть не особо там все прям это выписано. Так вот у меня и вышло. То есть как и хотела. Так, сейчас заметила. вот Никак не получается у меня закончить. Вот здесь волосы. Как-то заканчивается не особо. так будет такая подрастрепанная немножко Так, ну вот и все на этом буду заканчивать Это можно так уточнять прорабатывать еще очень долго все друзья мои рисуйте выкладывайте свои работы есть группа также в описании под видео там есть указаны ссылки на группу ВКонтакте, в Фейсбуке. Можете мне в личку, в Инстаграм писать. Там тоже есть ссылка на мой Инстаграм. То есть если какие-то что-то вдруг не получается, да, там подсказать советом каким-то, пишите. Оставляйте комментарии, как вам такие работы, что бы вы хотели написать, на какую тему. То есть давайте... Как-то вместе канал делать, потому как для меня, если честно, иногда в ступор я впадаю. Я не знаю, что вам нарисовать. Вот, вот честно, чтобы вы хотели, да, увидеть, распыляться на множество тем, либо когда вы что-то предлагаете там зиму, либо осень, либо лето, либо там кого-то, да. Так гораздо проще какие-то мастер-классы для вас делать. Плюс вам это полезнее, правильно будет? То, что вы, допустим, хотите что-то там, к примеру, туман научиться писать, или там горы, или камни, что-то такое. То есть уже конкретно, то есть искать гораздо проще. То есть, если что, предлагайте свои варианты. Там уже буду на эту тематику что-то искать. Ну, а на этом все. Я надеюсь, вам мастер-класс понравился, ставьте пальчики вверх. Вы помогаете этим каналу очень сильно. Также пишите комментарии, если лень писать какие-то там, я не знаю, слова, фразы, поэмы, да. Просто смайлик поставьте, какой-нибудь это тоже зачитывается Ютубом. И то есть он эти канал, каналу помогаете этим самым развиваться, а Ютуб продвигает видео то есть чтобы больше увидели делитесь видео если есть какие-то у вас группы в соцсетях делитесь видео чтобы больше увидели людей рисовали тоже может кто-то еще хочет ну а я на этом с вами прощаюсь до скорой встречи дорогие мои друзья пока пока